утро вечер день ночи не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это анализ отношений наши взгляды друг на друга первое второе третий вариант выбирайте любое времечко в описании под видео Я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои в этом видео вы наверное, вы наверное вот наверное это прям самое идеальное слово узнаете о том кто именно мы будем рассматривать три пары, то есть ваш взгляд, кто бы вы ни был, и его либо ее взгляд друг на друга, его на вас, ваш на него, возможно какие-то вещи, мы что-то доузнаем. Да кто что хранит, не таит и тому подобное. Будут, вот такая будет информация в этом видео больше. Три пары. Если... Вдруг ты смотришь, не мое. Нет, это не ваше, значит, потому что мы будем рассматривать определенные три пары, которые, а ваша пара, допустим, просто может не подходить под эти, ни под какой вариант, даже если вы тут вот специально стараетесь как-то подобрать. Поэтому, дорогие мои, тут и как раз таки и будет рассматривать мужской взгляд и женский. Если одна полая вещь, то можете, в принципе, посмотреть, с какой стороны и тому подобное. Ну, мало ли, у кого-то есть такие вещи. Поэтому давайте. Давайте, давайте, давайте, дальше. Напоминаю, что спонсоры могут дополнительно спрашивать по позиции какие-либо вопросы. Это я напоминаю. Поэтому давайте. Здравствуйте, кто выбрал светлый вариант. Наши взгляды друг на друга. Здесь будет мужской, здесь будет женский. Наши взгляды. У женщины вроде все нормально, но невыраженное чувство одиночества может присутствовать в отношениях с этим молодым человеком. То есть здесь так, но здесь больше, скорее всего, давайте так, здесь с мужской позиции, с мужской стороны вообще проблем не видно, вот с женской позиции какое-то недоверие, какое-то одиночество, какая-то отчужденность присутствует. Я бы сказала немножечко одиночество отчужденность по отношению вот этим картам. И да, семерочка плюс еще у нас выпало, поэтому Давайте со стороны женщины начнем, а потом вроде как и мужская подтянется. А женщина у нас достаточно в мыслях и в чувствах по отношению к этому человеку есть какое-то недоверие, но также есть какое-то неудовлетворение по отношению к этому человеку. Возможно, как-то потребности какие-то не удовлетворяет, либо как-то не старается что-то сделать, либо, ну, это по мнению женщины, конечно, мнение, взгляд женщин, мы тут смотрим, не старается, Возможно, здесь очень сильная какая-то либида, Возможно, здесь просто у женщины какое-то обострение всяких интересных желаний по отношению к мужчине. Есть некое неудовлетворение в этом. Тоже, кстати, может, кстати, проигрываться по этому варианту. Поэтому здесь и, в принципе, может идти и заморочь, потому что здесь как-то нет полного удовлетворения по мнению женщины здесь есть такой момент. Я не говорю, что здесь кто-то хрен на ножках и держит кто-то как хрен на ножках, но все же с мужской стороны здесь все нормально. Девятка, да я просто посмотрела Спросила, а в чем в принципе Причина-то происходит здесь Я бы не сказала Что именно в обманах с кем-то Ну Женщину здесь что-то мучает. Вот здесь по-другому я не могу сказать: Простите, пожалуйста, наверное, это наверное, покажется для некоторых бредом, но женщину что-то мучает. А определенно сказать, что именно я бы не, я бы не решилась. Не бы не сказала, потому что здесь какое-то есть некое мучение. Возможно, совесть, возможно, мучение в плане каких-то личных заморочений, возможно, какие-то комплексы. Что-то мучает женщину здесь, именно саму женщину а не сам мужчина. Мужчина тут нормально. Пожалуйста. Если у кого такая вещь есть. Ее взгляд на него здесь больше, больше, больше, больше. Есть какое-то чувство огорчения, отчуждения, какая-то холодность. Он недостаточно не теплый ко мне. Он теплый, теплый. Да, правильно, такое слово есть. Что-то что ушло, что-то не то, что стряслось, а вот как-то все запресневело за в отношениях, и это вот какую-то потребность какой-то новизне человек ощущает. Потребность в новизне, потребность в каких-то желаниях и потребность, возможно, в новых свершениях, но здесь женщину что-то определенно мучает, определенно что именно, я думаю, у каждой здесь свое, что-то она не отпускает, возможно еще раз страхи, комплексы, заморочи. может также что-то не раскрыто именно внутри, возможно какие-то потаенные желания, которые не особо раскрываются, возможно даже потаенных желаний нет, а просто хочется что-то, что именно такое и такое придумать невозможно и не как нельзя. Поэтому вот здесь именно какое-то некое внутреннее мучение по отношению вообще ко всему, я так понимаю. Здесь может, кстати, и проигрываться, что и захватывает отношения с молодым человеком. Поэтому, дорогие мои, вот мучает а женщин тут очень сильно е. Но я бы сказала, это больше касаемо ваших личных предпочтений, заморочек, страхов, планов. То, что вы, возможно, реализовать не можете, либо реализоваться сами не можете, это тоже, кстати, может касаться. Но это касается лично вас. Не касаемо здесь отношений. То есть отношения это не подоплёка и даже не причина для того, чтобы у вас как-то что-то было, как какая-то какая некая дичь, даже по отношению с такими а, картами. Поэтому, дорогие мои, вот здесь как-то так. Да, здесь именно женщин мучают. Налаживать мир в, в мире. <свят> Налаживать мир себе и иметь некое понимание. Вот здесь если у кому-то нужен совет, вдруг, а вдруг, а вдруг и не нужен, то не нужен, значит сами с усами. А если так, то здесь немножечко мир заключается сначала внутри вас, а потом уже и снаружи. Просто как совет. Значит, надо что-то для этого сделать. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, с мужской стороны тут вообще даже проблем нет. Мужчина тут даже ценит, даже любит. Прикиньте, у нас тут мужчина как бы любит, ценит, обожает, принимает, понимает, нравится. А возможно, не одна. Возможно, речь, кстати, о каких-то неких треугольниках. Но здесь именно мужчина отдает себя всего и целиком. Ага. Всего себя и целиком. Здесь, кстати, могут быть и гаремы, но, понимаете, здесь такого понятия мужчина, что даже вдруг, Но ну, здесь может, могут проигрываться какие-то тройственные отношения, я не удивляюсь. Но здесь могут и проигрываться, что вы не одна в этой вселенной, что помимо вас еще есть того, кто, кого хочется любить Поэтому здесь именно Пажик с королевой чашек Не исключено, что это другие женщины, да, но и также не исключено, что это просто другие люди Которому человек себя тоже посвящает, о ком он думает то есть я бы немножко даже защитила, да, немножечко бы здесь защитила, ну потому что здесь а, у человека, у, у, у него может происходить, допустим, дочь и тому подобное. Потому что здесь полностью человек себя отдает, здесь хорошо себя ощущает именно с вами, какое-то некое вселенское счастье. чем Мужчина чувствует себя мужчиной, и вы дарите ему какое-то чувство вдохновения и чувство желания что-то делать. Вот любит как, любит, как всегда, готов все отдать. Ну как но чего? Но где-то перебор его очень сильно расстраивает. Перебор в чем-то. Возможно, человек не может как где-то как-то ну, не сильно усидчиво, либо не может на одной и той же работе работать, либо одним и тем же заниматься. Но человек, если отдается, он отдается полностью. Этот мужчина может любить вот, как, как вас как, как самую великую, и при этом еще иметь много великих таких. На самом деле это присутствует. Но я бы не сказала, что это ко всем относится, поэтому не у всех тут треугольники. Если, если включать то, что он меня обманывает и тому подобное, вот давайте так. Вот здесь вы на обман-то просто согласны, как бы. А потом, а потом уже смотрим, девчонки, ну потому что если вот судить так, что а, я, а, меня мучает то, что он меня обманул по семерке мечей, девятке мечей, он меня обманет и тому подобное. Вы согласились сами проживать жизнь с этим человеком, что-то я вижу по девятке, по дьяволу, по королеве в мечи, в чувствах. Это интересно, вы сами на это подписались, а потом сами от этого и страдаем, потому что он... Козюк, не козёл, человека, а просто такой человек, вы сами подписались на это, вы сами этого захотели, и это по картам видно, поэтому давайте меня тут не обманывать. А если бы не захотели, вы бы этого человека бы не приняли и не воспринимали, и на него даже не смотрели. Поэтому вот здесь хотели мужчин, какой бы он ни был, кого бы он кем-то не делил, возможно, у него присутствуют другие обязанности в жизни, либо другие люди. Возможно, это все-таки как вариант такой может проигрываться. Но здесь человек любит, как вас, как последнее мгновение. Поэтому вот здесь вот, короче, как-то так. То есть здесь любовь, помидоры, все дела. Здесь у кого-то, возможно, возможно, у вас там дочь есть. А может быть, у вас есть сын. А может быть, у вас есть ребенок. То есть может и такой момент. Ну, человек какую-то жестокость, либо что-то перебор, кстати, здесь очень сильно ненавидит и даже не любит вообще. Где-то перебор, он не любит. Дорогие мои, ну вот здесь давайте, вот давайте не обманываться, обманываться рад. Нет, здесь мужчина любит, а вот женщина согласна. Но у женщины много всяких интересных вещей, что не дает немножечко возможно даже раскрыться в тему мужчины. Хотя может и касаться даже очень сильно работы, что очень может это затрагивать. Либо финансов, либо работы, либо положения. Поэтому, дорогие, все тут, которые тут великолепны, да, мадам, вижу, мужчина любит, вижу, мужчина ценит, но дело в том, что вот-вот-то, если кто-то с кем-то тут треуголки в дорог, мало ли, подписались на это сами, захотели сами, не обманывайтесь, пожалуйста, себя. Если тут нет треугольников, есть, допустим, девочки, дочки, дети, либо еще кто-то помимо вас, возможно, у этого человека просто присутствует кто-то в жизни, кого тоже хочется любить, либо кому хочется отдавать себе внимание, это не значит, что... Человек вас совсем не любит, это человек вас любит однозначно. Поэтому здесь и отношение такое. Вы ему дарите чувство безопасности и чувство какого-то некого счастья, что ничто не закончится просто так, и что он какой-то герой своей жизни. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, подписались на это. Не надо мне тут. Не надо, По дьяволу то видно все. Видно, захотели, нравится. Самой это с этим человеком все мутит. Не надо мне, не надо говорить, что мне там плохо. Это ваш личный, тут заморочки, Не касаемый человек. Человек вам ничем тут не обязан, дорогие мои, любовь, вижу остальное за вами. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, давайте дальше. Давайте дальше. но ну, здесь именно какая-то вот такая причина следствие все дела. Но здесь мужчина любит, у мужчины кто-то еще в голове присутствует, возможно, возможно, дети, возможно, присутствуют какие-то вещи, которые тоже надо посвящать какое-то время. Это как вариант. Возможно, девочки еще какие-то тоже. Возможно, кто-то нравится, да, не исключаем. Но этот мужчина любит, и мужчина, я думаю, что это очень сильно показывает этим, потому что очень сильно яркие карты и в мыслях, и в чувствах, и э, во взгляде самом именно на вас. То есть мужчина мужчины тут. Может быть, он именно вас и то, и то что, допустим, вашего ребенка любит. Это тоже может Почему? Ну, что у нас дети не присутствует жизни? Что, что? Здесь тоже может такая быть вещь. Потому что не всегда у нас тут любовницы шагают и выплясывают. Ну, любовница была бы немножко по-другому. Окей. Там... Давайте дальше. А то любительница я знаю, когда. Вот, у вас у вашего мужика любовница есть. А ты откуда знаешь? А вдруг у него ребенок если а не любовница, просто он не говорит. Вот так. Давайте дальше. Может, он также ценит, как вот. Вот, вот не надо, разные бывают ситуации. Но здесь мужчина любит мужчина. Какого выбрали? Какого выбрали, вот такого выбрали. Поэтому, пожалуйста, без претензий. Мне тут я все сказала. Да давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал? Красноря. Анализ отношений, наш взгляд, друг на друга. Да? Давайте, ваши взгляды. Анализ отношений, анализ отношений. Весело. Весело, интересная позиция. Без этого никуда. Так, это мужская, это женская а, страна. О, как. О, как. Ух, ух, ух. А что здесь? Кто здесь? Ух. Гуйран, мои. Ну, давайте смотреть. Здесь, здесь немножко иначе. Здесь интересно. Мужчина, кстати, здесь что-то пересматривает, это, одна, это однозначно. Мужчина сам, я бы сказала, здесь больше пересматривает. Возможно, с вами отношения, у него какой-то перестрой. Либо это вы так сделали, чтобы он это все пересматривал. Здесь мужчина с изменениями, кстати, в отношениях. То есть, когда мужчина вступил в отношения, здесь мужчина изменился. Это раз. Второй момент вы заставляете его пересмотреть взгляды. Это два, и я здесь это вижу. Далее. Мужчина достаточно знатный, властный, сильный, вот здесь храбрый. Вот здесь вот некое такое, возможно, некоторые здесь даже у кого-то здесь начальники чего-то. У кого-то, возможно, даже на конях. То есть здесь презентабельный... Э, у меня презентабельный мужчина. То есть здесь женщина, определенная фактура отношений здесь есть. Возможно, здесь также говорится о браке. Очень бы я даже сказала. То есть мой мужчина. Возможно, неофициально тоже такой как вариант. Но здесь вот мой мужчина здесь присутствует. В чувствах у нас есть, при, тут также присутствует какая-то какая-то дичь. Немножко дичь какофония. с таким сочетанием. Мне надо подумать. Мне надо подумать по рыцарям, по пятеркам. Но здесь также есть теплые карты. Женщина чувствует уверенность в завтрашнем дне. Раз. И здесь брак. Два. по любом брак. Никак иначе. Либо живут вместе, либо брак — это однозначно, потому что здесь именно взгляд по десятке, чаш, звезда и маг. Люди нравятся с друг другом общаться, есть определенные темы для э, их отношений. То есть здесь... Я бы не сказала, что здесь интеллектуалы сильные, там, великие. Нет, здесь есть о чем поговорить, здесь очень хороший взгляд именно женский на своему мужчину. Но здесь по рыцарю мечей, по пятерке жезлов. похоже на что-то, какое-то презрение, дайте-ка мне подумать. Могу предположить, что в принципе тут не о треуголках речь вообще не идет. То есть у женщины здесь никого, никаких мужчин не присутствует. Здесь очень сильная позиция короля Пентаклей, пажа, рыцаря и двойки. Но здесь у нас говорится такое э, одинокий интересный рыцарь мечей пятерки жезлов. И если здесь нету треуголки, а если. А вдруг треуголка, а вдруг у женщины два рыц, допустим. Ну, нет, здесь немножко не о а рыцарях. Мужчина переживает сильно, дичайше. А вот Чё я туплю-то? Господи, туплю! Боже, божественное тупление мое. А здесь немножечко... Я бы все равно бы не сказала о треуголках. Вот здесь и вот здесь такого подтверждения нет. Вот, Ну, двойка чаш не был бы двойки, сказал. Была бы тройка здесь, был бы еще рыцарь тогда бы сказала. Здесь, короче, у нас женщина не воспринимает других мужчин. Не особо воспринимает, но она достаточно немножечко сама по себе может быть очень сильно суровой. Ну, это, знаете, это типа я люблю со всей душой, я сурово ко всему отношусь, если что, поплатишься. Ну, короче, вот здесь это об о таком вещи. Здесь есть какой-то конфликт к мужчине, да, кстати, может присутствовать, но либо как все таки ограждение, скажите, пожалуйста, зачем мне десятые? либо либо к самому этому человеку немножко как не поддержка его то есть здесь в принципе есть некий женский внутренний конфликт возможно по работе возможно потому как человек относится либо разговаривает здесь есть что-то женщина с чем-то не согласна дичайше вот с этим молодым человеком и я бы не да и я бы сказала, здесь отношения но здесь нет не тройственно то есть здесь нету у женщины там двух рыцарей вот все равно бы нет здесь именно какое-то больше идет я не согласна с его работы я не согласна как он зарабатывает я не согласна с тем что он как-то делает возможно воспитывает либо как-то возможно он слишком немножечко может быть как жестковат да но здесь как такого сочетания взгляда не присутствует поэтому здесь возможно как-то временами немножечко женщина как вот ну вот сиди, ну сиди, слышь, вот сиди. Ну вот иногда вот внутренний какой-то конфликт по отношению к мужским действиям здесь может происходить. Но я бы не сказала, почему, что здесь двое мужчин рыцари жезлов. Но если двое, у кого двое, тот знает, окей. Также рыцари упали, но поймите, рядом с императором рыцари Жезлов и никакого взаимоотношения нету. Возможно, просто сам по себе именно мужчина императора рыцаря Жезлов, то есть властный, ну и при этом героический, при этом прям грудью закрывает всех все вокруг, я все сделаю, можно на меня положиться, все все я крутой. Но может быть не... у рыцарей Жезлов есть такое понятие, то есть они вот идут как очень хорошее назначение у рыцарей жезлов одной из книг это как нападающий в регби и вот здесь то же самое то есть человек может иметь такое ржо э, сам по себе и с этим я не особо согласна то есть вот здесь может такое но Женщина, в принципе, видит как человека достаточно умелого, достаточно заботливого и достаточно стремящийся к своим мечтам, желаниям. То есть мужчина, по ее мнению, осуществляет свои желания. Он может, он умеет. Я, я не могу здесь сказать, что кто-то здесь гордится кем-то, но здесь именно, что он может, он моет все дела. Здесь присутствует как некий взгляд на действительность. То есть он может при любых обстоятельствах, он может прожить без меня, он может все на свете. Здесь вот какой-то такой момент далее давайте, мужчина у вас там что-то боится что-то стесняется что-то ему не так это раз переоценка ценностей по отношению ко всему возможно к труду и к браку вы так скажем его поправили то есть человек немножечко с вами я так понимаю изменился здесь у нас девятки десятки короли чаш почувствуем и по мыслям в в принципе здесь просто человек за что-то боится либо за дом либо за проживание либо за праздник или что-то за, за что-то устойчивое в своей жизни и он за это боится то есть есть здесь какое-то такое немножко неуверенности и возможно когда вы разговариваете с человеком он немного волнуется при каких-то вещах но касаемо дома семьи каких-то празднеств и тому подобное у него происходит волнение ну там что-то не так это однозначно да по девятке я могла сказать как про их некие страхи, и, возможно, вы, ну, эти страхи выводят человека на эмоции сильные. Ну и вы можете просто поговорить о каких-то вещах, и достаточно... Легко нащупать какие-то вещи, он эмоционально реагирует. И я так понимаю, здесь тоже среагирует на какие-то вот вещи, которые его тревожат тоже эмоционально. Хватит, я не хочу об этом говорить, либо что-то еще. Здесь именно девятка, и рыцарь чаш подчеркивается эмоциональность и страхи. Но здесь я бы сказала по поводу, возможно, ваших отношений. Но не сказала бы отношений. Не сказала бы отношений. Здесь немножечко есть такой момент, что человечек прям... Но здесь, понимаете, иногда тут может и проблема быть сама, как в девятке мечей, а потом уже повлекшая за собой пятерку, десятку, потому что шестерка жезлов у нас, в принципе, в чувствах. Потом король чаш. Пятерка чаш, десятка мечей. Здесь вот есть какой-то момент диссонанса, здесь есть какой-то момент недолюбви. Возможно, человек, мужчина не получает любовь, возможно, как-то заскучал, застарел у кого-то, у кого-то даже запресневел. То есть, возможно, здесь мужчине, кстати, не достает теплота, чувства. Семья, любовь, здесь может такое, кстати, проигрывается, но не могу сказать, что он вас все равно не любит. Там все дела. Король чаш все равно у нас стоит, но пятерка чаша десятка мечей. Возможно, что-то здесь просто происходит, что человеку не хватает чувств. Он-то любит. А вот чувство, чтобы уверенности, немножечко может как-то подшатываться из-за этого. неуверенность подсовывают некоторые дамы в жизни. То есть, возможно, здесь и человека беспокоится за дам, каких-то в жизни. Либо дамы какие-то вокруг мужчины подсовывают ему какую-то неуверенность в этом. Какие дамы, уж вы, я думаю, сами знаете. Или не знаете? Ну две, тут две. Возможно, кто-то с работы, возможно, начальницы, возможно, чужие женщины, возможно, одинокие, либо разведенки. Ну, что-то незнание. Незнание приводит вообще к ужасу человека. Человек не любит ничего не знать. Поэтому, дорогие мои, ну, в мыслях немножко. Это проблема больше с мужской точки зрения, нежели женской, но мужчине что-то прям. Но здесь кто-то как подсовывает какую-то дичь просто мужчине и все. Я не скажу, приворажит, вот не надо. Здесь подсовывает именно в разговоре. Возможно, что-то говорит, а человек, блин, беспокоится. И все. И, и ничего с этим не сделаешь. Поэтому, дорогие мои, потому что здесь эмоции-то сильные происходят. Возможно, да. Поэтому не надо мне, пожалуйста, что кто-то привораживает и тому подобное. Даже если вы увидели такое сочетание карт. Немножко не об этом. Здесь нету других дам. Здесь я не увидела в сердце ничего, чтобы повлияло как-то. Нет. Ну, давайте еще. Так, возможно, тут само дамское беспокойство вселяется у мужчины какой-то левой, левой женщины-барышни и тому подобное. Не обязательно, что это прям женщина женщина. Поэтому вот здесь я все равно двойка мечей, двойка пентаклей. Не увидела жезлов, я не увидела тройственности. Вот крама здесь. Хотя и три, хотя и верховная жрица упала. Но здесь двойка мечей, двойка пентаклей. М -м -м -м. Не особо я вижу такой с развития событий как вот если бы сказали что у него есть другая там у нас выбор между ну и тому подобное немножко не об этом здесь все-таки у нас мечи здесь некие разговоры некие какие-то выборы но не его ну хоть тресните но не могу я так сказать даже по такому сочетанию это можно прочесть но не но не к этому раскладу не с такими сигнификаторами в картах в мыслях и в чувствах здесь Здесь не о тройственности говорится, а, а говорится больше о беспокойстве человека, о доме и о чем-то стабильном его жизни. Возможно, у кого-то из его дома. Поэтому, дорогие, пожалуйста, не надо мне ля-ля. Четверка жезлов все об этом говорит. Король Чаш об этом уже все сказал. Если вы думаете, что здесь любовник, все дела, но не любовник не любовник. Здесь не про любовниц тоже речь. Все равно. Даже с таким сочетанием я буду защищать свой расклад, если кто-то мне будет трактовать, да ты не увидел любовь. Не-не-не. Там о незнании, там о тайне. Чего-то человек не знает. Это сводит человека с ума. Возможно, кто-то просто подбавляет женщин рядом огонь в котел. Да и все. Шестерка жезлов. Там не, там не парашинская карта в чувствах в начале. Не надо мне ля, ля не надо мне здесь про любовниц, пожалуйста. Ой, упали, упали, упали. Поэтому давайте дальше здравствуйте, кто выбрал у нас зеленую свечу. Так, на анализ отношений, ваши взгляды друг на друга. А, давайте, давайте. Давайте, так, мужская это женская. Никому не дам, если тут мужчина загадывает. Без советов обойдешь? Если у кого-то здесь есть какие-то вещи. Окей. Без советов. А -а, давайте. Так. Здрасте. Здрасте. Вроде как все, но. Вроде как все, но. Ну, давайте. Здесь кто и с кем работает. А? А взгляд отвести нельзя, окей. М -м -м, ну, здесь интересно. Женщина влюблена до безумия. Это, соответственно, любовь морковь и спелые помидоры. Так, башня, тройка, девятка. Ну вот здесь, вот здесь я могла бы сказать, здесь чистейшим может проигрываться, кстати, треугольники. Вот здесь треугольники могут быть, с чьей стороны давайте смотреть. По мнению взгляда женщины, что он мягкий. Здесь нету какого-то жесткого взгляда. Здесь он мягкий, семейный, молодой человек. Либо у него присутствует семья в жизни, либо может, в принципе, проигрывать, что он с кем-то проживает, но он очень сильно мягкий, чувственный, молодой человек. Это такой же некий женский взгляд на этого мужчину. Да. Мягкий чувственный человек. Это женский взгляд на мужчину. Женщина влюблена. Это чужой у нас мужчина, правильно? Да. У нас тут чужой мужчина. Так, ну давайте. Решение развития событий. С пятерка мечей. Вот здесь надо подумать. Надо подумать по четверке, по пятерке. Мужчина больше, конечно, посвящен себе посвящен себе здесь именно как женщина холодна ну давайте также мужской взгляд на женщину она а женщину ли четверка пятерка немножечко меня смущает дорогие мои с такими количествами сигнификаторов именно пожи Дайте еще дополнительно, потому что так это... Мужчину, все равно, я бы сказала, даже в таком сочетании, хоть убейте, зациклен на себе больше, чем на женщине. Женщина здесь влюблена на мужчину полностью в себе. Возможно, как если мужской взгляд на женщину, здесь может, в принципе, проигрываться, что женщина есть какое-то некое мужское такое начало, возможно, диалоги умеет строить хорошо, то есть расспрашивает до конца, то есть здесь вот такой какой-то момент присутствует. То есть она не то, что не отстает, она не отстанет, нет, здесь женщина достаточно грамотная и четко, ну вот, может поддаваться, кстати, ну вот какой-то такой некий взгляд, но больше, конечно, здесь все таки как мужчина особо не отвечает какой-то... Я бы сказала, не особо отвечает некой взаимностью к этой а, девушке. Кто здесь у нас девушки? Здесь нету особо взаимности именно к этой даме-мадаме. Вы меня, пожалуйста, простите, взаимность именно мужской нету, Женская есть, а вот у мужской с точки зрения я это не вижу. Да, дорогие девушки, кто здесь на чужих мужчинах немножечко? Здесь пятерка, четверка мне смутила, тройка, пятерка, туз. То есть мужчина здесь в паре, мужчина с кем-то проживает, возможно с кем-то идет по жизни. Но здесь именно ответ женщине здесь как-то не дает, не держит. И он ни перед чем, ни перед кем, перед вами, он не имеет никакого что-то, ну какого-то права, чтобы что-то делать. То есть здесь немножечко больше о той паре, что женщина все-таки нравится некий молодой человек, а молодому человеку немножечко без разницы на женщину. Простите, пожалуйста, но здесь именно без разницы. Это все не к вам. Все-таки пажи, тузы и пажи. Возможно, у человека присутствует кто-то в жизни, возможно, какие-то новые дамы, но здесь я, к сожалению, по пятерке, по четверке. Вот здесь и все равно сочетание с королем мечей. Возможно, как у вас, как некий период жизни который был, но на этом наш период закончился. Это вот единственное могу сказать, что какие-то мысли у вас, то есть был некий период жизни, возможно маленький, короткий, есть некое начало, но которое ни к чему особо не привело человеку, есть с кем-то, человека прису... ну, присутствует женщина рядом, кто-то там точно идет по жизни, возможно даже и все-таки он там женат. И ждам и тому подобное. Мужчина зациклен больше на себе, но если он смотрит на взгляд вас, на его взгляд на вас. Но больше здесь некая холодная, возможно, немножечко. Допикала, возможно, вы немножечко, ну не то, что вы допекаете, ну вот, возможно, вы немножко перегибаете палку в каких-то вопросах. Здесь я не могу сказать, что, возможно, как вы некий отрезок жизни, такой вспыхнущий на пустом месте, но при этом как-то все пусто глухо, и человек ничего особо не имел под собой в виду. То есть здесь, простите, пожалуйста, здесь больше вот такой какой-то момент. И я бы сказала, человек полностью отгорожен от каких-то треуголков, от каких-то левых людях. Он с кем-то в паре, он с кем-то присутствует, а вы как некий период просто жизни. Вот здесь все-таки приверженец у нас, возможно, какой-то идеалист, либо приверженец с кем-то просто, потому что... Вот, то есть вам не особо здесь дорога, и человек это явно видит. То есть вот здесь я бы сказала немножко пятерка, четверка, как отождествление от того, что не особо человек-то с вами, а человек вдали и человек не считает вас серьезным увлечением для себя по жизни. Поэтому, ну здесь как-то немножко безответно пахнет именно во взгляде. То есть здесь нету женских сигнификаторов, нету какого-то чувства. Возможно, вас как некий холодный человек воспринимает, а вы немножко, но ну, не то, что вы придумали и тому подобное, а вы как-то приукрасили через себя. То есть вот здесь больше как влюбленность женская, но с мужской точки зрения здесь влюбленности к женщине не присутствует. То есть вот здесь, короче, как так. Да, дорогие мои, если между вами отношения сексуального характера, ну, то здесь, пожалуйста, вы как увлечение, но пока что я не вижу что-то более, с чем можно идти по жизни. Мужчина немножко надеется всегда сам на себя и свои и преследует свои надежды и свои стремления здесь. Даже если какие-то отношения, не отношения. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь как-то немножко на своих волнах. Я, наверное, прям ожидаю сразу отписку, отписку а не выезди и тому подобное а после этого варианта. Поэтому здесь именно как так. Поэтому, дорогие мои, возможно, просто человек, может, не дошел до кондиции того, чтобы вас влюбиться. <связывая> Дорогие мои, ну такой тоже, кстати, как вариант, может проигрываться по такому сочетанию. Возможно, человек, правда, еще не успел вас втюриться, не успел влюбиться, не успел отойти. То есть, ну, здесь как-то так. То есть, возможно, вы даже замужем женаты. <связывая> <связывая> <связывая)> еще просто. Я вот этого не удивлюсь. То есть, ну, как-то вот здесь пахнет вот как-то особо ничем. Либо человек вас не считает особо важной как-то персоной просто как некое чувство вдохновение и все, да, и либо как, что вы не относитесь к этому человеку вообще никаким боком, что человек думает только о своих потребностях, желаниях вообще в основе всего и вся. То есть здесь может и проигрывать самое начало отношений и сексуальные связи, но и также и то, которое не, которая зар... здесь за что-то есть, да, что-то зарождалось, но при этом я не думаю, что у всех перешли в фазу роста, либо перешли в той фазе, что вообще нету роста, и все, мы закончили на этом, но был какой-то росточек. То вот, вот здесь вот, и не, вот так, так, так может. Здесь могут, кстати, у кого-то из людей проигрывают сексуальные отношения, но смотрите, то есть тогда вот тогда не знаю. Тогда не знаю. Ну, здесь такое тоже, кстати, может быть, но все равно. Возможно, человек еще не успел влюбиться. Вас тоже могу сказать. Вы там всякими делами занимаетесь, а уже не успел еще влюбиться. Поэтому, дорогие мои, вот короче Как-то так на сегодня Все, поэтому спасибо вам За то, что вы досмотрели до конца Ставьте лайки Вот за это, за это расклад Я не думаю, поставить лайк, ну ладно Ставьте лайки, комментируйте Приходите на стрим У нас тут интересно, познавательно Поэтому всего вам самого лучшего И пока-пока